What's up, геймеры и все, кто неравнодушен к игровой индустрии? Да, превью вас не обманывает и информационный шум, конечно же, не обошел у меня. Сегодня мы обсудим достаточно хайповую игру, которая обсуждает если не весь мир, то по крайней мере все СНГ комьюнити. Кто-то ее хвалит, кто-то ругает, кто-то обвиняет в какой-то пропаганде и так далее. Но в целом рекомендации в любой социальной сети на 50% минимум у вас будут состоять из Atomic Харта. Будь то эти реакции, вейтсплей и прочее. Сегодня я хочу поделиться лично своим опытом, что мне понравилось, что не понравилось и рекомендую ли я игру в целом. А перед началом я буду неимоверно рад, как будто проснулся с близнецами. Если вы подпишитесь на мой канал и прожмете лайк под этим видео, тем самым продвинем мой канал еще дальше. Я надеюсь, что вы уже это сделали и мы смело можем начинать. Действие игры происходит в альтернативной версии Советского Союза 1955 года. 20 лет назад профессор Дмитрий Сеченов открыл полимер, который позволил науке сделать большой прорыв в робототехнике. При поддержке государства ученые создали систему «Коллектив», объединяющую механических помощников в общую сеть. Машины почти полностью заменили человека на рабочем месте и стали неотъемлемой частью жизни советского гражданина. А разработка коллектива 2.0 должна была привести страну к беззаботному будущему. Однако что-то пошло не по плану. Гражданские машины, созданные для помощи людям, восстали против них. Ранее безобидные инструменты роботов для сбора урожая превратились в настоящие орудия убийства. Как все, наверное, знают, мы играем за майора Нищаева с кодовым именем Пэт элитного офицера КГБ и помощника Дмитрия Сеченова. Нечаев является работником предприятия 3826 и специализируется на урегулировании сложных ситуаций и особых поручений. Он строгий, жесткий, опытный, но мало что известно о его личной жизни. В игре есть и другие персонажи, но они не такие заметные. Некоторые могут заинтересовать игрока, но большинство ничем не примечательны. Но есть и так называемые флагманы, как, например, боевая баба Зина. Сюжет игры более чем достойный и способен удивить и поддерживать интерес игрока до самого конца. Разработчики показали игрокам довольно продолжительные куски игрового процесса перед релизом, но было сложно догадать, что произойдет дальше. В целом, игра обладает интересным сюжетом и конечно в нее будет совсем не скучно играть. Очевидно, что самая важная часть любой игры это геймплей, который не должен быть скучным. Я опасался, что Atomic Heart будет состоять только из бесконечных сражений с роботами и был готов, что 85% времени мы будем махаться с роботами. Однако после ознакомления с игрой я обнаружил, что мои опасения были необоснованными. Игра, конечно, не такая динамичная, как я думал. В ней есть и медленные моменты, когда вы можете насладиться атмосферой локации, почитать заметки,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 Возможно, это хорошая формула, ведь все мы любим игры, в которых можно погрузиться в мир и его исследовать. Как и Байешок, Atomic Heart будет сложна для игрока без тактики. Игра на высокой сложности редко позволяет вам беспрепятственно убивать врагов одного за другим. Роботы не ждут, пока вы закончите убивать их товарищей, и могут зажать вас в кольцо, из которого нелегко будет выбраться живым. Игрок должен постоянно продумывать свои дальнейшие действия, правильно подбирать оружие под противника, грамотно сочетать оружие обычные сильные атаки, вовремя регенерируют здоровье и используют навыки перчаток. Битва ощущается очень динамичными и выглядит фантастически. Иногда можно использовать стелс, чтобы минимизировать потери и обойтись малой кровью при сражении с местными роботами. В игре есть полимерная перчатка, которая является имплантом, полученный от профессора Сищенова. Она будет очень полезна в ходе нашего приключения, поскольку является незаметным помощником в бою. С помощью перчатки можно взламывать роботов, сканировать местность и использовать особые навыки. В игре их 5 представлены в забавных стилизованных фильмах, напоминающими Fallout. Благодаря этим умениям персонаж может использовать заморозку, телекинез, шок и другие полезные сверхсилы. Одно из главных удовольствий, которые лично я получил от игры, это исследование мира. Разработчики сумели передать стилистику советского футуризма и научной фантастики, не испортив ее. Большие города, маленькие деревни, секретные лаборатории и, в общем, весь игровой мир выглядит очень красиво и насыщенно. В самом начале игры мы можем посетить советский город. Архитектура и грандиозные сооружения которого поражают воображение. Люди здесь ходят с шикарными улыбками, а роботы развлекают жителей на улицах. А дизайнеры игрового окружения заслуживают особой похвалы. Игра состоит в основном из небольших коридорных уровней, наполненных различными головоломками и пасхалками, которые, конечно, можно пропустить. Иногда встречаются запутанные и мрачные уровни, которые могут пугать своей атмосферой. Что поразило лично меня в игре, так это наличие паркурных участков на некоторых уровнях, которые могут привести к интересным открытиям и являются в целом необязательными. В игре также имеются большие открытые пространства, которые можно изучать в течение нескольких часов. Для исследования этих пространств игроку предоставляется машина. Она не может ехать быстро и не всегда может проехать везде. Но в ней играет приятная советская музыка, а езда под эту музыку доставляет истинное эстетическое удовольствие. В игре Atomic Heart имеется разнообразное оружие для ближнего и дальнего боя, которое можно найти или создать самостоятельно с помощью ресурсов и специального автомата Элеоноры. Что интересно, каждое оружие поддается апгрейду, изменяется его внешний вид и характеристики. У многих орудий есть альтернативная атака, наносящая большой урон, но расходуя заряд, который можно восстановить, атакуя врагов мини-оружием. В игре также имеется инвентарь, в котором можно хранить найденные предметы и оружие, а также и другие полезные предметы. Если инвентарь полон, предметы автоматически отправляются на склад Элеаноры. Некоторые предметы, такие как водка и сгущенка, имеют особые свойства, повышающие защиту или наносящие больший урон. Как только я поиграл в Atomic Heart, я был максимально приятно удивлен качеством игры. Разработчики выпустили игру только после того, как она была полностью отполирована, и это в целом заметно. За все время я не столкнулся ни с одним вылетом или критическим багом, а играл я на Xbox Series S, что очень порадовало. Графика в игре выглядит красиво и стильно, с мелкими деталями и эффектами, сделанными на максимально высоком уровне. Хотя иногда можно заметить мыльные текстуры или другие недостатки графики, но это не сильно портит впечатление от игры. Еще я заметил, что лицевые анимации персонажей вне сюжетных катсцен выглядят в целом ну, не очень хорошо. Также, что категорически не хватало во время боя, это конечно же разрушаемости, что очень снижало зрелищность происходящего. Но прохождение первого этапа игры в Подземном комплексе, хоть и затянутая, но позволяет узнать мир игры и полностью погрузиться в него. В релизной версии игры разработчики добавили маркеры, которые показывают всю дорогу к следующей цели, вплоть до дыры, в которую нужно залезть. Это, конечно, сделало игру более понятной и упрощенной, и помогло новым игрокам лучше ориентироваться. Я не могу не упомянуть негатив, который появился вокруг игры, особенно со стороны СНГ-комьюнити. Многие критиковали решение руководства студии, но это никак не должно влиять на продажи игры качественного продукта. В целом Atomic Heart это не идеальная игра, но разработчикам удалось создать действительно хороший конкурентный ААА проект. Игра оправдала мои ожидания и позволила мне погрузиться в этот уникальный мир, который смог заинтересовать и по-настоящему удивить меня. Благодарю вас за просмотр, я надеюсь, что вы подписались на мой канал, а если вдруг вы этого еще не сделали, я настоятельно вам порекомендую. Напишите ваше мнение в комментариях, какие впечатления лично у вас оставила эта игра. А если вы в нее еще не играли, то можете погрузиться, а потом вернуться и написать комментарий. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео и пока!